Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучать технику бокса, школу бокса. Смотрите, вот в прошлый раз мы отрабатывали с вышагиванием. Простая комбинация. Передней рукой с вперед, шаг и под правую ногу Шаг. удар. То есть левый вперед ударил, левый назад ударил. Сейчас то же самое. Просто добавляем два вперед удара, два назад под одноименный шаг. То есть двоечку. Левый правый под одноименный шаг и также назад левый правый возвращаемся в стойку. Вперед раз-два, назад раз-два. Все это вместе работает, то есть э, с вышагиванием вперед идет одиночный левый, левый. И тут же левый правый, левый правый. Стал толстой. Еще раз, смотрите, движение такое, чуть побыстрее. То есть, левый вышагивание, левый вышагивание, левый правый, левый правый. Все это, все это можно делать также с челнока, нужно даже делать. С челнока, Двигайся в челноке, собрано с челнока. И поехала наша комбинация. С левый. И левый правый, левый правый. Хлестка. Опять на челнок вышел. Еще раз показываю. С одиночно идет. Левый, левый, левый, правый, левый, правый. Такая простая комбинация. Давайте еще раз смотрите. То есть двигаемся, челнок, челнока. Вперед под левый шаг, назад под правый шаг. Одиночный левый. То есть левый. Левый. Тут же левый, правый под одноименный шаг и назад. Левый, правый. Возвращаемся также под одноименный шаг. Одинаковая рука и нога. Что вперед, что назад. Все это с, челнок, с, с челнока. Руки на месте собраны. Левый, левый. Левый, правый. Левый, правый. стал стойку. Двигаемся. Еще раз. Чуть побыстрее. Уже по боевому побыстрее движение. Левый, левый. Раз, два. Раз, два. Оп. Двигаемся челнок. Ну вот таким образом, ребят, приходите на бокс, мы вас научим, как бить эти комбинации. Спасибо за внимание.